Владимир Владимирович, главная, в этом случае привлекшая наибольшее внимание на этой неделе тема, это тема ситуации в Государственной Думе, и уже существует формулировка «парламентский кризис». Треть Нижней Палаты не участвует фактически не участвует в ее работе, mm -hmm. и одну из главных ролей играет фракция «Единство». Она имеет репутацию проправительственной и прокремлевской. И в соответствии с этим уже идут упреки, в том числе и ваш адрес, в том, что корни всей этой ситуации, они в Кремле, и вы могли бы что-то сделать, чтобы этого не произошло. Понятно. Во-первых, не считаю, что это кризис, потому что в зале заседания достаточное количество депутатов, это кворум для того, чтобы принимать любые решения, в том числе и законы, проводить законы. Во-вторых, и те депутаты, которые не присутствуют в зале заседания, они не прекратили свою работу в Думе. Об этом, по-моему, все из них сказали. Они продолжают работать, в том числе и над подготовкой законов. Согласен с вами в том, что... Или соглашусь с вами в том, что... Такую ситуацию, тем не менее, нельзя назвать нормальной. И она, конечно, должна быть как-то разрешена. А вот по поводу того, что следы какие-то, либо нити, какие бы то ни было, ведут в правительство, либо в Кремль, потому что Кремль поддержал в свое время единство на выборах, вот с этим мне вообще трудно согласиться по определению. Да, действительно, был момент в процессе избирательной кампании, когда я поддержал блок единства или движение единства. Но давайте прямо скажем, и по-честному, я ведь косвенно поддержал и Союз правых сил, ведь те плакаты, которые были развешены во многих городах страны, в том числе в Москве, с призывами значит, одного в президента, другого в Думу Кириенко, в Думу Путина, в президента, ведь это все делал Союз правых сил. Сегодня, как мы знаем, Союз правых сил, или один из лидеров Союза правых сил выдвинулся сам в качестве кандидата в президенты. Но что ж поделаешь, вот такие они опытные, публичные политики. Я не могу влиять, ни, и не влиял никогда, ни тогда не влиял на их действия, ни сейчас. То же самое касается и единства. И потом, дело даже не в этом. Дело в том, что, на мой взгляд, я вообще не должен вмешиваться в в работу представительного органа власти, парламента. Ведь, если сказать по, по сути, то я как председатель правительства должен был бы и заинтересован был бы в том, чтобы как бы определенным образом расставить акценты в руководящих органах управления Думой, распределении там, портфелей, комитетов и так далее, чтобы легче было проводить те законы, а это, в общем, все законы, которые стоят в пакете в правительственном и которые должны рассматриваться в ближайшее время в Думе, они явно носят рыночный характер. И, конечно, мы будем рассчитывать на, на, в значительной степени на правый спектр депутатов. Мы заинтересованы в том, чтобы все правые силы работали вместе и дружно. И должен был бы как бы способствовать тому, чтобы они получили больше, чем э, они хотят получить даже. Как председатель правительства. Но как исполняющий президента, считаю, что абсолютно это недопустимо, не имею на это права. Потому что э, распределение сил в парламенте должно соответствовать реалиям нашей жизни. Должно соответствовать распределением э, общественных сил в обществе в целом. Э, да, за... Тех, кто покинул зал заседания, проголосовало в общей сложности где-то около 18 миллионов избирателей. Но за одну КПРФ только проголосовало 16 миллионов. И мы знаем с вами, что это за избиратели. Это, да, собственно говоря, лидеры КПРФ даже не скрывают. Это в основном люди старшего поколения. И у них голосование-то часто идет не по идейным соображениям, что они все такие функционеры. Конечно, нет. Бороться за этих людей нужно не в парламенте, не путем каких-то манипуляций, а бороться нужно путем проведения достаточно ярко выраженной экономической и социальной политики. Нужно, чтобы эти люди, а замечу еще раз, это люди старшего поколения, главным образом, самая обездоленная и, к сожалению, самая бесправная часть нашего общества, так вот нужно, чтобы эти люди они чувствовали результаты нашей деятельности, результаты на деле. Они должны жить лучше, питаться лучше, они должны чувствовать себя в безопасности, они должны иметь возможность прогнозировать свою собственную жизнь и жизнь своих детей. Вот когда они поймут это, когда почувствуют на себе, на практике, тогда и социальная база соответствующих сил в парламенте тоже изменится. Изменится и расстановка сил. Так вот должен быть какой-то внятный механизм в стране, который гарантирует интересы всех слоев общества вне зависимости от их политических пристрастий. И таким ясным и внятным инструментом не может быть ничто иное, кроме как института президента. Хорошо, Владимир Владимирович. Вот вы говорите о избирателях, которые голосуют за коммунистов. Но одно дело избиратели, а, а другое – это граждане России. А другое дело. Непосредственно функционеры КПРФ, которые занимают э, достаточно влиятельные посты в Государственной Думе. И именно с функционерами КПРФ была достигнута вот договоренность у, у фракции единства. И поэтому сейчас слышатся упреки в значительной степени и в э, ну, звучит даже слово сговор, в сговоре с КПРФ. Ну, не забудем, что речь все-таки идет. Э... Все это решается в условиях предвыборной борьбы. И сейчас мы много услышим различных резких заявлений, позиций и поз, фраз. Ничего здесь особенного нет, этому не нужно удивляться. Кстати сказать, все эти годы постоянно, кто бы ни был значит, во главе правительства, кто бы ни был, какие бы силы ни представлял в Думе, все время приходилось блокироваться с коммунистами, потому что без их голосов невозможно было принять почти ни один закон. Так что ничего здесь необычного нет, не нужно здесь драматизировать ничего. Что касается самих лидеров партии, то я уже сказал, что в пакете правительственных документов, которые мы предлагаем Думе принять в ближайшее время, в основном, рыночные законы. И мы, конечно, будем рассчитывать на поддержку депутатов, ориентированных на эти ценности, на правые рыночные ценности, на демократические ценности. И для нас, конечно, неприемлемым являются те программные заявления, которые делает руководство Коммунистической партии, касающиеся передела собственности, касающиеся необходимости по их выражением, изложенным в документах конфискации и национализации. Но говорить о том, что наступил какой-то стратегический сговор, нет никакой почвы, никаких оснований для этого нет, уверяю вас. Вот, вы знаете, я слышу это не впервые. Не впервые. Более того, сейчас, особенно в условиях предвыборной кампании, раздаются голоса о том, что вот это прообраз какой-то будущей диктатуры, а вашего покорную слугу представляют в виде возможного диктатора. Так вот, те же самые люди по существу, с одной стороны, пугают общественность, грядущей якобы диктатуры, а с другой стороны, они мне говорят, дайте указания в Думу, пусть они проголосуют так, как надо, а как надо, мы знаем. Пусть они решат по-другому, скомандуйте. А э, некоторые из них в частных беседах идут еще дальше. Они говорят, вот вы же в недавнем прошлом директор ФСБ, ну-ка цыкните на них. Они все сделают как надо. Вы знаете, помните известную старую шутку. Один собеседник спрашивает, как здоровье, а второй отвечает, не дождетесь. Я достаточно ясно выражаю свои мысли. Да, вполне ясно. То есть у вас соблазна цикнуть, даже когда есть... Такая физическая возможность, если я правильно вас понял, нет. Я считаю, что это вредно. Вредно и недопустимо. Я уже говорил о том, что в государстве должен быть какой-то институт власти, который гарантировал бы интересы всех слоев общества. Есть у этого института еще одно важное предназначение, важная функция. Он должен гарантировать правила игры. Это на самом деле очень важная функция, важная не только в политике, но и в экономике. Может быть, в экономике еще важнее, потому что если мы говорим о усилении роли государства в экономической сфере, то мы никогда не должны говорить о том, что государство должно напрямую вмешиваться в экономику, должно командовать, восстановить административную командную систему, напрямую управлять. Хотя э, должны быть э, предприятия, отрасли, где государство не может уходить от этой функции. Это так называемые, э, еще в России их называли э, казенные предприятия, Это оборона, там некоторые другие сферы деятельности. Но в целом государство должно выполнять другую функцию. Оно должно создавать э, внятные, понятные, эффективные правила. И самое главное, создать систему исполнения этих правил, гарантии этих правил. У нас, к сожалению, в должной степени до сих пор не функционирует ни судебная система, причем всех направлений. Общие юрисдикции, арбитражные суды, антимонопольные инструменты, к сожалению, используются не в интересах государства и участников рынка, а часто используются в интересах клановой и групповой борьбы в интересах отдельных предпринимателей против других предпринимателей. Собственно говоря, в ходе предпринимательской конкуренции. Этого не должно быть. Если мы это не устраним, если мы не добьемся того, чтобы государство гарантировало правила игры, мы никогда не создадим хорошего инвестиционного климата. И тогда все наши ресурсы, многочисленные и многомиллиардные, не будут использованы в, должный образом, в должной степени должным образом. Вот это мы с вами обязательно должны сделать. Более того, на мой взгляд, вот, Та активная поддержка со стороны основной массы населения нашим действиям на Кавказе связана не только с ущемленным национальным самосознанием и самолюбием, но и с, э, со смутным представлением и правильным. Вот еще, может быть, каждый простой человек не формулирует это так, как на самом деле есть, но это правильное представление о том, что государство ослабло. Оно должно быть сильным. С вашего позволения, еще раз вернемся к вашим отношениям с КПРФ. А Почему вы, Владимир Владимирович, поддержали или поддерживаете Геннадия Николаевича Селезнёва? Вот Поддержали, в частности, на пост спикера дома? Далась вам коммунистическая партия. Вы как-то не можете уйти от этой темы. Я понимаю вашу специализацию, но хочу вас разочаровать. Я Геннадий Николаевича лично не поддерживал. Если вы помните, я... С самого начала заявил о том, что, полагаю, было бы правильно видеть на этом месте женщину. И Любовь Константиновна Слизка, на мой взгляд, вполне подходила бы на эту роль. Но в процессе консультации между фракциями депутаты пришли к выводу о том, что спикером может быть и должен быть представитель самой многочисленной фракции в Думе. В данном случае это КПРФ. А... Почему они остановились на Геннадия Николаевича, здесь тоже, наверное, логика определенная есть. Я лично полагал и говорил об этом и э, Геннадию Зуганову, и самому Геннадию Николаевичу Селезневу о том, что, может быть, было бы правильно, если бы это какой-то ну, малоизвестный даже, может быть, политический деятель. Э, новое, свежее лицо на политической сцене, на политической арене страны. Э, на мой взгляд, элемент обновления был бы, э, э, был бы кстати, но... Сработала другая логика. У Геннадия Николаевича большой опыт руководства Думы. Это даже не руководство а проведения вот этих заседаний. Он же не начальник, там никакой не руководитель. Он спикер, координатор. Это сложная работа. Пошли по другой логике, согласно которой у него опыт есть соответствующий. Он показал, что он может это делать. Сработала эта логика. Это не мое решение. Это решение депутатов Государственной Думы. Как Вы расцениваете нынешнее распределение комитетов, портфелей в Государственной Думе? Потому что именно в связи с распределением портфелей идут наибольшие претензии со стороны вот сформировавшейся думской оппозиции. Я-то полагал бы, что здесь прежде всего нужно говорить о профессионализме и ориентироваться на профессионализм. В этой связи ну, и единство, кстати говоря, знает мою позицию, я об этом говорил, и с Григорием Алексеевичем Юлинским мы говорили на этот счет. Я бы, например, с удовольствием видел в качестве руководителя комитета, Думского комитета по международным делам Владимира Петровича Лукина, Он профессионал, хорошо себя зарекомендовал на предыдущей работе, дипломат и мне кажется что это была бы удачная кандидатура что касается и других комитетов некоторых других комитетов тоже но повторяю вам сработал такой принцип фракционности и партийности я ничего не могу сказать по поводу людей которые там были назначены вот на, на, на должность руководителей этих комитетов я их Пока мало знаю, но, мне кажется, повторяю, подход должен быть прежде всего по профессиональным качествам. Но вы не будете, скажем, использовать, если я вас правильно понял, тем не менее, свое влияние для того, чтобы изменить распределение комитетов в ту сторону, которая вам представляется более разумной. Вот на этом комитете должен быть такой-то человек, а на этом такой-то. Ну, я же уже высказал свою позицию. Боже упаси, я этим заниматься не намерен. Я думаю, что влияние правительства и президентских структур на, на, на работу парламента должно выражаться в другом. Не в, не в поддержке той или иной группы в борьбе за кабинеты, за должности и за машины с мигалками, а в продвижении каких-то идей, законопроектов. Да, мы тогда придем в Думу, мы будем просить, настаивать, убеждать, аргументировать. Вот в чем э, функция исполнительного, э, исполнительной ветви власти во его взаимоотношениях с представительной, а не в том, чтобы должности распределять там, э, в Думе. Э, э, не, не безразлично, что там происходит. Не безразлично. Конечно, э, это нельзя считать нормальной ситуацией, когда одна треть зала Думу, э, зал заседания покидает. По, именно поэтому я и... Разговаривал уже и с Сергеем Владимировичем Степашиным встречался. Он, как известно, представляет интересы яблока. Я разговаривал с Сергеем Владимировичем Кириенко. Я неоднократно разговаривал с Селезневым Геннадием Николаевичем и сюгановым, с, с, с Геннадием Андреевичем. Я со всеми с ними в контакте. Просто это не значит, что я должен оказывать какое-то давление на принятие решений по этому вопросу. Вы опередили. В на степени мой следующий вопрос. Тем не менее, я его задам, чтобы уточнить вашу позицию здесь. Если даже абстрагироваться от там, идеологической какой-то составляющей вот этого конфликта в Думе, коммунисты-некоммунисты, мы специализацию отставим в сторону, повторюсь. Речь идет о другом. Действительно, три Думы не работают в полную силу, неизвестно, когда заработает. В Думе нездоровая. Ситуация, можно называть это скандалом, можно еще как-нибудь еще, но объективно это может... Ну, вы исполняющий обязанности президента, Владимир Владимирович, и вы идете на президентские выборы. И объективно это ударит и уже, может быть, наносит ущерб и вашему политическому авторитету. И вот в этой связи вы говорите, что вы встречаетесь уже или разговариваете по телефону с... Рядом ведущих политиков. Что-нибудь еще вы намерены предпринять в этом направлении, чтобы разрешить конфликтную ситуацию в Думе? Государственных интересов. Мне кажется, этого достаточно. Недостаточно кажется, того, что э, я должен создать условия, при которых они бы смягчили какие-то свои позиции, э, нашли бы какой-то вариант разрешения этих противоречий. Он есть. Этот вариант предлагается. И после вот моих телефонных переговоров и личных встреч с некоторыми из вышеназванных лиц, вот сегодня, завтра, надеюсь, в ближайшее время эти консультации будут продолжены. Надеюсь, что решение будет найдено. Хорошо. Другая важнейшая тема, и тема уже длительное время постоянная, это ситуация в Чечне. Сейчас вот, военное руководство операции, оно некоторое время назад заявило о том, что установлены сроки этой операции, и назвали даже цифру в месяц. Что бы вы могли об этом сказать, и что есть критерий окончания военной операции в Чечне, на ваш взгляд? Что касается сроков, я уже об этом говорил, сроки определяются только военной целесообразности это не будет сопоставляться ни с какими датами в политическом календаре в России. Не будет. Мы не будем жертвовать жизнями наших солдат для достижения каких-то успехов в угоду каким-то событиям внутриполитич... на внутриполитической сцене страны. Но когда отдельные командиры даже высокого ранга говорят о каких-то сроках, все-таки это информация оперативного характера. Каждый из них отвечает за свой участок работы. И есть только один руководитель, который отвечает за всю операцию контртеррористическую. Это руководитель антитеррористического штаба, штаба по проведению антитеррористической операции. Им является министр обороны в соответствии с указом президента. Вот при нем и создается информационный соответствующий блок, информационный блок создается соответствующий активным участникам работа которого будет и вновь назначенный помощник президента и Стрижинский. Вот это является официальным источником информации. И прошу прислушиваться к ним в этой части. Все остальное, я повторяю, это оперативный уровень. Что можно назвать или что можно считать, что можно будет считать признаком или не признаком, а самим фактом окончания антитеррористической операции. Я думаю, что это окончательное уничтожение крупных банформирований террористических, рассеивание и уничтожение. Это вывод, принимающих участие в этих акциях наших вооруженных сил Чеченской республики с одновременным расквартированием там подразделения вооруженных сил России на постоянной основе. Эти планы есть, они уже осуществляются. И э, с наращиванием наших усилий, а эта работа тоже уже проводится, по созданию правоохранительной системы республики. Это РУВД, ФСБ, э, отделы и управления ФСБ, судебная система. Это начало э, демократических, политических процессов и процедур, в том числе и выборов в Государственную Думу, э, выборов в э, других органов управления республики. Вот все это можно будет считать завершением военного этапа антитеррористической операции. Как бы вы оценили на данный момент действия силовиков? Есть ли у вас к ним серьезные претензии? И какие именно? Ну, вы знаете, без претензий невозможно. На то и Щука в реке, да, чтобы там карась не дремала, лекунь, кто там должен быть. Ну вот. Но я вам хочу сказать, что каких-то серьезных претензий к военным не было. И если так будет происходить операция в дальнейшем, мне не предвидится. Люди работают очень профессионально, добиваются тех задач и в те сроки, которые поставлены перед ними, делают это очень, повторяю, профессионально и мужественно. И на сегодняшний день мы их можем только за это поблагодарить. Ну а в текущей работе, конечно, есть проблемы, они возникают. В таком, в таком деле не может не быть проблем. Должен вам сказать, что и руководство правоохранительных органов, и вооруженных сил... Видят эти проблемы. Мы в ежедневном режиме все это обсуждаем. Вот и сегодня тоже этим занимаемся. И вносим коррективы. Международная ситуация, связанная с Чечней и отношение западного сообщества к России. Приезжал Лорд Рассел Джонсон, и насколько можно было определить, он уехал с несколько другим отношением к тому, что происходит на Северном Кавказе, чем. То, с которым он приехал в Россию. И сказал, что э, не будет э, предлагать э, вывод России из Совета Европы. Ваш комментарий к этому визиту. Вы много общались с этим э, международным чиновником? Ну, я не только с международным чиновником. С Расселом Джонсоном общался, я общался со всей делегацией. Их было mm -hmm. много. По-моему, человек 15-16. Действительно, мы много долго говорили. Я не пожалел на это времени, потому что считаю это важной составной частью наших усилий на Кавказе. Важной и в некоторой степени отстающей от того, что мы делаем в военно-политической области, внутри страны. Я имею в виду международный аспект происходящих событий. Судя по тому, что глава делегации говорил перед отъездом из России, он действительно во многом свою позицию изменил. И это не может не вызывать удовлетворения. Но это говорит и о другом, а говорит о том, что мы явно не дорабатываем в этой сфере. Ведь, да, есть на Западе, конечно, люди, которые из геополитических соображений всегда будут критиковать и всегда будут занимать антироссийскую позицию. К сожалению, такие люди есть, мы должны это признать. Но... В значительной части своей международная общественность, к сожалению, не понимает происходящих там событий, находится под, под впечатлением картинки внешней и под влиянием пропаганды террористов. Ведь это очень просто сделать. Они, по существу, подменяют свои амбициозные террористические планы тезисом о национальной независимости. Это очень легко вбрасывается в сознание западного обывателя. Но это говорит о том, что мы не показываем всю глубину того, что там происходит, не показываем суд происходящих событий. Это явная наша недоработка. Поэтому, когда люди к нам сюда приезжают, встречаются с нами, едут на место, там встречаются с местными жителями, и когда у них складывается полная картина происходящих событий, неудивительно, что они меняют свое мнение о, о сути того, что там происходит. А на ваш взгляд, сейчас можно говорить о том, что западное сообщество, в всем случае официальная его часть, может быть, уже начало разворачиваться в сторону, в сторону России, и изменение позиции господина Рассела Джонстона в этой связи может быть показательным? Мне бы очень хотелось на это надеяться. Если это так, не может это быть связано с изменением вашего, Владимир Владимирович, личного должностного статуса? То есть они вас перестали воспринимать как премьер-министра, которого могут назначить, могут и снять с должности. И теперь воспринимают вас как исполняющего обязанности президента и вполне вероятного будущего Президента России. Это может играть, на ваш взгляд, здесь серьезную роль в их отношении к тому, что происходит в России? Я думаю, что самую серьезную роль играет позиция народа России. И после парламентских выборов, мне кажется, что осознание того, какую линию основная масса населения страны поддерживает, вот осознание этого на Западе наступило. А не считаться с народом России невозможно. И я думаю, что это самое главное. Что касается изменения моего собственного служебного положения. Без комментариев. Владимир Владимирович, сейчас много пишется о том, что вы отказываетесь от запланированных зарубежных визитов. Вот В частности, от, должен был состояться ваш визит в Германию, в Италию и в Великобританию. И это связывается с тем, что вы сейчас едины в двух высших государственных лицах. Вы исполняете обязанности президента и действующей премьеры, поэтому если вы выезжаете за границу, то оставляете Россию сразу без всего высшего руководства. Правильное ли это объяснение и единственное ли это объяснение? Это правильное объяснение. Действительно, практика последних лет складывалась так, что президент и... Председатель правительства России одновременно территорию России не покидали. В этом есть определенный смысл, и я не собираюсь нарушать этот порядок. Но есть и другие соображения, они, по-моему, тоже естественные и лежат на поверхности. 26 марта у нас выборы президента. Кто будет президентом страны, пока непонятно, понятно, не ясно. Ну что же мне ездить и ставить наших партнеров в какое-то неловкое положение. Сегодня они будут беседовать со мной, а через два месяца появится другой руководитель страны, может поменяться правительство, и начинать все нужно будет сначала. Ну, я думаю, что это некорректно. Но это не значит, что мы должны прекращать наши на сотрудничество, развитие отношений с теми странами, в том числе, которые, которые вы назвали, но не только с ними, но и с другими государствами. Это компенсируется известным способом. И вот сейчас мы, сейчас только вот вы знаете, я встречался с министром иностранных дел Италии, потом с министром иностранных дел вчера, с министром иностранных дел Федеративной Республики Германии, намечается визит министра иностранных дел Франции, Государственного секретаря Соединенных Штатов. Мы пригласили, приглашение принято, и мы готовим визит генерального секретаря НАТО и генерального секретаря ООН. А совсем несколько дней назад, совсем недавно был министр обороны Китайской Народной Республики. Так что международная жизнь у нас довольно активно развивается, и ущерба никакого от того, что я отложил эти визиты, не наносится. Ой, Владимир Владимирович, в связи с предстоящим визитом в том числе руководителя НАТО, можно ли сделать вывод о том, что в отношениях России и НАТО намечается определенная положительная динамика? Мы по-прежнему выступаем за то, что мир должен быть многополярным, но на ваш вопрос я отвечу положительно. Да, такая динамика есть. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста.